Ну, с текстом у тебя все нормально? Да. Так. Давай тогда попробуем, как мы остановились в прошлый раз, да? Ты ходишь на разных скоростях, переключаешь сама. Есть первая скорость и третья скорость. Ходишь, можешь танцевать, можешь подпрыгивать, можешь веселиться, можешь что угодно делать. Можешь просто ходить. Но когда ты будешь готова взять мое внимание, повернись. На меня выдержи 3 секунды, за эти три секунды, тире 5 секунд, соберись с желанием высказать мне свою личную басню, которую ты наблюдала. Попробуем это сделать. У -у -у. Давай, начинай. Свободно будь. Что хочешь, делай. А танцевать еще можешь. А теперь стоп на меня. Когда в товарищи согласия нет, на Налатый дело не пойдет. И выйдет из него не дело, Только мука однажды Стоп, стоп, куда ты торопишься? Отлично начала, отлично. Но ведь слово однажды это должна быть... Это новый кусок начинается. Перед слово «однажды» сделай хитрый глаз. Начни хитрить. «Вы, люди, не видели, а я это видела однажды». Вот скажи про себя в эту паузу эту фразу. «Вы, люди, не видели, а я видела». И после этого, молча на этой паузе сказала себе эту фразу – а потом и обратись со словом однажды, понятно? Да. Великолепно сделала, молодец, живое слово, энергия заинтересовала, молодец, все правильно сделала. А теперь только нужно вот собраться на следующую фразу однажды лепит рак щука, представляете, кто? Понимаешь? Пробуй, ищи давай еще раз откуда хочешь. Однажды лебедь, рак дощука, да с делись, поклажи его свести. Тут и то. Ну что? Ну молодец. Ну молодец же. Все правильно делаешь. Давай еще Может, раз пробуй, что? пробуй, пробуй, откуда хочешь. Когда в товарищах согласия нет, на ладкое дело не пойдет. И выйти из него не дело, только мука. Однажды. Сделай паузу, ну сделай паузу, ты подряд идешь, подряд идешь. Пробуй, пробуй, пробуй. Когда в товарище согласен, малад не пойдет и выйдет из него не только мука. Однажды лебедь, рак дощу, взялись. Поклажи воз везти, из кожи лезут вон, а возу нет всю ходу. Для них поклажи бы, для них поклажи бы казалось и легка. Да лебедь в облака, рак пятится. Нет, назад, нет, нет, а нет, ш... нет, стоп, молодец, всё правильно идёт, только... Да, лебедь рвется в облака, где твое собственное удивление тому, что они в разные стороны тянут. Поэтому тут не нажимай на слово. До этого могла, имела право убеждать меня, э, заставлять видеть картинку, которую ты передаешь. Да только лебедь рвется в облака. Вот она, беда-то их, подчеркнуть их беду. Попробуй с этого места. Попробуй для меня подчеркни, придаток. Вот в чем. Лебедь в облака, рак пятится назад, а щука О. тянет воду. Кто виноват из них? Кто прав? Решать не нам. Нет, Я это только... вот связывай теперь с этой картинкой. Вопрос свой, связывай. А щука тянет воду. Кто виноват? Кто, Кто? виноват из них? Кто а... прав? Причтать не надо. Да только воз и Нет. ныне там. А вот здесь на хитрость впереди. Кто виноват? Кто прав? Да только воз и ныне там. Задай нам вопрос. Он же не сдвинулся. Понимаешь? Ага. Давай еще раз попробуй, попробуй. Кто виноват из них? Кто прав, решать не нам. За только вас, и ныне там. Умница. Трудно было тебе работать. Мя. Ну легко же, правда? И ага. ты, ты смотрела и контролировала свою мысль. Ты не искала голос. Ты правильно все работаешь, умничка. Садись. Значит, в прошлый раз вот вчера я остановился на том, чтобы вы выучили фразу, да, из апельсиновой корочки. И ты апельсиновую корочку прочитала? <связывая> Нет. А помнишь это задание вчерашнее? Да. Значит, давай, я сегодня тебя мучить не буду. Ты все сделала правильно. А теперь сама, вот как ты легко работала сейчас, вот с этими паузами, которые я прошу сделать, ты отлично справилась, потому что ты поняла, что там мысль одна. Вторая мысль заключается в том, что они втянут в разные стороны. И третья мысль – это хитрость твоя, концовка. Да только воз и ныне там все ты сделала, все прекрасно. Поэтому э, в голове прокрутить для себя, можешь повторить еще потом несколько раз. Да? Достигнуть надо легкости. Вот не надо так вот очень стараться. Сделала все правильно. Но сейчас я хочу, чтобы ты была легка, когда тебя вот ночью разбудит мама или кто-нибудь там и скажет, а ну басню, и ты сразу, ха, запросто. Я это наблюдал, я это видел, я это знаю. Поняла? Mm -hmm. Вот мне нужна легкость. Теперь дома сама порепетирую. Раз пять-шесть, сколько хватит сил. Не надо контролировать, только не контролируй себя. Я тебе говорил, посади куклу вместо меня и рассказывай ей. Договорились? Да. А вот то, что касается апельсиновой корочки, сегодня прочти. Ты помнишь, какую фразу самую начальную надо выучить? Да. Там ведущая обращается с первой фразы. Как-то однажды взяла и подумалась, а почему бы не написать сказку? Ведь нет в мире ничего такого, о чем бы нельзя было написать сказку. Ну, например, вот до этих слов «ну, например» надо эту фразу выучить. Договорились? Да. Пожалуйста, я думаю, что сегодня, если у тебя вопросов нет, я тебя могу отпустить. Или у тебя есть вопросы какие-нибудь? А когда следующий урок? Вот следующий урок у нас на завтра запланирован. Ага. Но тебе Хорошо. тайком скажу, молодец, умница. Упражнения для губ продолжай делать ежедневно, договорились? А как ты работаешь э, со своим телом? Мне интересно. Вот встань на пять. Я начну считать, а ты начни двигаться. Нет, нет, нет, ты сидеть должна. Сидеть. Ты должна сидеть, а теперь насчет, когда я скажу начали, я буду считать от 1 до 5, ты должна распланировать движение, да, полностью, чтобы встать Приготовилась? Начали, раз, два, три, нет, это не руки, это встать просто от 1 до 5 встать Как? А вот так вот Контролирую свое движение своего тела и от одного начни двигаться телом наверх, чтобы встать на пять, не на два, не на три, а на пять. Попробуй еще раз. Сядь ручки на коленки, положи. Тело готовое, спина ровная. Молодец. Начинаем вставать на пять. Начали. Раз, два. Вот раз, два. Ты уже сидишь. А мне нужно на раз, ты уже встаешь. Сосредоточься. Простое движение от 1 до 5. Еще раз говорю, не на 2 сидеть, а на 3 встать, а сразу с первого слова и распланировать движение своего тела полностью на счет от 1 до 5, чтобы на 5 уже стоять. Пробуем еще раз. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, не, на пять ты опоздала встать. Сядь, садись. На пять ты опоздала встать. Полный врос Внимание полностью на свою команду своего. То есть теперь эту команду даю пока я, да? Но ведь надо уметь подчинять э, свой э, темпоритм жизни Согласно тем задачам, которые я себе ставлю И самая простая из них – встать на 7 Пробуем на 7 встать Только не дергайся, Так вот, раз – дернулось, два – дернулось, три А распланируй, плавно сделай движение Плавно встаю это как замедленная съемка, но движение не прекращается. Итак, пробуем. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я сказал семь, а ты только встаешь, полный рост. Садись. А теперь на три. Попробуем на 3, если тебе для, на 7 тяжело. <coughs> Начали. Раз, два, три. Спасибо, садись. Значит, что я прошу? Вот эти упражнения сама себе дай приказ, контролируй счет, встать на 5 сама себе сначала дай задание, а потом распланируй движение тела. Самое главное, что... Должно быть движение мягкое, не дерганье, понимаешь? На раз до одной точки встала, на два до второй точки встала, на три, на третью точку, да, если было задание на три встать. Дергаться не надо, надо уметь распланировать движение так, чтобы до верха дойти, да, до полного вставания. От одного до трех, от одного до пяти, от Шу. одного до семи. На. Опять только не исчезай, ради Бога. Значит, ты сейчас сидишь? Да. У тебя есть возможность сходить вокруг стульчика? Да. Значит, ты должна с правой стороны выйти за стульчик и выйти с левой стороны потом вперед. Да? Где у тебя правая рука? а левая, правильно, значит, вот здесь ты выйдешь, заходишь здесь, диктант такой, на три встать, запоминай, на три встать, на три зайти за стульчик, на раз присесть, на три встать, на пять пройти вперед, с левой стороны, чтобы стульчик остался сзади, и на раз сесть. Запомнила, повтори. Ну попробуй. Повтори, повтори сначала вслух, диктант три встать, три назад, один присесть. Э -э -э -э. Встать на сколько? Встать после того, как ты присела правильно. На раз присесть. На сколько встать? На три. Правильно. Вперед пройти, чтоб стульчик остался сзади. На сколько? На один. На пять? На пять. И на сколько сесть? На три. На раз. Так, еще раз запоминаем, я повторяю. На три встать, на три зайти за стульчик, на раз присесть, на три встать, на пять выйти вперед, чтобы стульчик остался сзади, и на раз сесть, но только не мимо стульчика. Понятно? Вот мой счет делаем. Начали. Раз, два, три, а ты сидишь. Ты должна была подниматься. Давай. Трудно держать внимание, да, на моем счете, на визуальном ряде, который, да, ты же визуально хочешь меня видеть. А здесь надо просто счет, слушай, и все внимание на себя. Все внимание положить только на себя. И работать со своим телом со своей головой понятно да. приготовились начали раз два три раз два три ты почему стоишь ты должна была уже зайти нет это поздно на раз присесть раз Раз, два, три мы встаем. Идем вперед. Раз, два, три, четыре, пять. А ты на месте стоишь, растерялась. А надо было... Нет, нет, нет, нет. Вперед ко мне опять на камеру идти. Не сюда. Не в эту сторону, а в другую. Смотри. Простое упражнение. А сколько внимания надо сконцентрировать на то, чтобы его выполнить? А я тебе даю всего лишь на так называемый рисунок движения мой. Да? То есть я получила рисунок. И в этом рисунке я должна выполнить движение. Нет. Повторяю. На три встать. На три зайти за стульчик. На раз присесть. На три встать. На пять выйти с этой стороны, чтобы стульчик остался сзади. И на раз присесть. Я считаю. Начали раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Присесть надо было. Раз, два, три. Мы встали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Давай теперь сделай сама, без остановки. Это надо делать. И ты делаешь дергаясь. У тебя долго работает мысль. Какой счет следующий, что я делаю? Ничего подобного. Нужно сразу запоминать и сразу это выполнять. Сейчас я повторю тебе еще раз, на, на три встать, на три зайти за стульчик, на раз присесть, на три встать, на пять пройти вперед стульчика и на раз сесть. Все, связала, воображение, вижу, что я делаю, включила и делаем, начали, раз, два, три, раз, два, три, раз, раз. Раз, два, три. Мы встать уже должны были. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Теперь делаем так. Ты запомнила рисунок. Поэтому рисунку делаем, я считать не буду, делаем просто. Я скажу, начали, и ты делаешь. Договорились? Да. А ты делаешь сама. Внутренний счет держишь сама. Только не дергайся. Подряд считай про себя. Начали. Три на три прошла вперед. А на пять надо было. Пробуй еще раз. Приготовься. Начали! Спасибо, умница! Трудно держать контроль над собой самой. А зачем да. так переживать? Это простое движение, просто эти диктанты я могу менять, могу менять условия диктанта. Твоя цель – схватывать, моментально запоминать, твоя цель – моментально выполнять. Надо этому научиться, потому что наше внимание, оно бывает разной плотности, будем так говорить, да? Иногда я включаю внимание, сразу все на лету понимаю, вижу, все схватываю. А когда начинаю сомневаться в себе, то я слушаю, и плотность моего внимания она расплывчатая, такая: то слушаю, то нет, то запоминаю, то нет. А это Мои природные данные и внимание входят в мои природные данные, в мое собственное внимание. Поэтому своим вниманием я сама управляю. Да, но есть внутреннее внимание и есть внешнее внимание. А есть моменты, когда нужно это все объединить. И нужно и внешне внимательно быть, и внутренне себя чувствовать и понимать мои желания – контроль движения, то есть, да, но еще раз говорю, мы в жизни всем этим владеем, мы никогда просто не задумывались над этим. А упражнения даются для того, чтобы человек уже понимал, что он управляет сам собой, и он может подчинить свое управление определенному распорядку. Распорядок на то, где внимание главнее, внешнее или внутреннее, каким нужно в данную секунду обладать. И на то, чтобы, если есть цель, то а как к ней дойти к этой цели? А как сколько времени мне надо потратить? А что я сделаю? Ведь когда мы идем по улице, начинается дождь, и перед нами лужа или ручей. Вот Ручей бежит, а нам надо перебраться на ту сторону ручья Мы же моментально сразу выполняем движение И мы не прыгаем дальше, если ручей маленький Мы его смело моментально оцениваем Смотри, порядок действий какой Видим, оцениваем, принимаем решение, действуем если это большой ручей, мы отдельно не делаем анализ, большой или маленький. Мы схватываем это на лету. И моментально наше тело подчиняется мысли. И если это большой ручей, и я перепрыгивая могу замочить себе ноги, то все равно, если я принял решение, а мне надо перейти, но я же не меряю, не останавливаюсь, не меряюсь сантиметром этот ручей, его ширину и как его перепрыгнуть. Мы это делаем полностью в жизни на автомате. Вот для того, чтобы ты могла любую свою мысль произносить и действовать своей мыслью осознанно, на полуавтомате и быть свободной, и никогда не волноваться, а получится, не получится. Я обязан это сделать, я хочу это сделать, все, и я это делаю. Тебе пример с ручьем понятен? Да. Вот как этот ручей, мы не замеряем длину его и ширину его, мы схватываем моментально на лету. Вот на лету ты должна этот диктант сразу принимать и сразу выполнять на лету поменяем условия запоминай на раз встать на три зайти за стульчик на три присесть за стульчик на раз встать на три пройти вперед и на пять сесть запомнила повтори на раз встать на три зайти на на, на, на три на на, на, на, на, на, три, на три сесть. На один встать. Пройти сюда. На, за, три, на три и на и пять. На, сколько сесть? на пять сесть. Молодец. Пробуй сама. Начали. Спасибо, молодец, что попыталась сразу Уже, видишь, тебе легче, правда? Легче, намного легче Первый раз мы разбирались, ты не знала это упражнение И мы с тобой его разбирали Второй раз я тебе объяснил просто, почему, для чего это надо Но это только половина работы Почему? Потому что сначала даю и тебе рисунок Вот то, что движение, ты движешься в этом рисунке это форма. Но следующее задание называется так. Включить внутренний монолог. Что такое включить внутренний монолог? Это значит придумать себе предлагаемые обстоятельства, почему я так себя веду. Цель. Оправдать твоя уже актерская цель Человеком, который занимается этой профессией Твоя задача теперь наполнить его содержанием этот рисунок Движение твое, то что я продиктовал Это форма твоего движения А мы никогда не действуем без содержания внутренней потребности и вот это содержание наполнить себя внутренней потребностью под данный конкретный рисунок это твоя задача для того чтобы ты поняла о чем я говорю значит смотри предлагаемые обстоятельства какие могут быть я одна дома Но пришла раньше положенного срока из школы. Только присела, и в это время слышу за дверью шаги папы. Он приехал на обед, а я еще должна быть в школе, а папе это не нравится. И слышу, эти шаги идут к двери, да, к двери как, за которой нахожусь я в своей комнате. Поэтому на три я встаю, ты меня не слышишь? Нет, можно, можно кое-что сказать? Можете, пожалуйста, не упоминать слово «папа»? А, тебе неприятно это? Да, просто у меня папа у меня. Давай переменим на то, что твой друг, от которого ты прячешься, Слава, а с которым ты разговаривать не хочешь, и не хочешь, чтобы он тебя обнаружил. Потому что как только вы встречаетесь, вы начинаете скандалить и спорить. Он сегодня дома, но он не знает, что ты пришла. Поэтому я только вот расположил в своей комнате, только присел, и слышу шаги за дверью славаны. слава! Идет к моей двери, приближается. Я на три встаю, на три я отхожу и думаю, открывать ему дверь или нет, показываться ему или нет. Пока я это думаю, я на три думаю, нет, я лучше спрячусь. На три я присела. Только я присела, слышал, его шаги ушли от двери. Он не тронул ручку, дверь не открыл. Я вскочила на раз. Потянулась за ним пойти посмотреть. На раз присела, значит, на три потянулась. А потом думаю, а стоит мне открывать дверь и смотреть, там он или нет. Это на пять. А потом думаю, а чего я испугалась? Я хозяйка сама себе. И села на раз. Вот тебе предлагаемые обстоятельства, которые надо прожить. Значит, я тебе дал рисунок. Теперь второе, для примера. Я тебе рассказал предлагаемые обстоятельства. И эти предлагаемые обстоятельства себе надо поверить, заставить поверить. Включить свою фантазию. Включить свою веру в эти предлагаемые обстоятельства. А прожить надо в этом рисунке. И он как раз совпадает с твоим движением. Это и называется форму, наполнить содержанием движение форма предлагаемые обстоятельства это содержание уже и вот прожить благодаря этим предлагаемым обстоятельствам включить свой внутренний монолог и прожить это попробуешь я скажу только слово начали я считать не буду но ты должна соблюдать этот рисунок и прожить эти предлагаемые обстоятельства. Соблюдая этот рисунок. Договорились? Угу. Попробуй. Соберись. Внутренний. Где ты? Чьи шаги ты сейчас услышишь? Начали? Я забыла. Три встать, на три зайти за стульчик, на три присесть за стульчиком, на раз встать, на пять пройти вперед и на три сесть. Три, три, три, раз встать, на... 5 пройти вперед. А, на 3 пройти вперед и на 5 сесть. Я сам перепутал, видишь, пока я отвлекся. 3-3-3 на раз встать, на 3 пройти вперед, на 5 сесть. Mm -hmm. Приготовились. Включая внутренний монолог, предлагаемые обстоятельства, веру. Начали. Трудно было включить монолог на 5. Ты перешла на счет, поэтому здесь внутренний монолог пропал твой. Когда ты садилась. А он должен быть до конца выполнен. Значит, потренируйся дома, потом мне покажешь. Рисунок запомнила? Угу. Спасибо. Тебе это упражнение понравилось? Да. <смех> Теперь я хочу увидеть, как ты с ним справляешься. Я тебе оставляю возможность... Подготовить его, когда будешь готова, при любом занятии, не обязательно завтра, в субботу или в воскресенье. Но если ты это поднимаешь, попробовала дома, позанималась, ты говоришь, Георгий Михайлович, я готова выполнить это упражнение. И я тогда смотрю твое упражнение. Но для этого надо поработать дома. Итак, работаем свободно башню перед куклой. Учим фразу, которую я попросил. Из апельсиновой корочки и делаем, наполняем форму. Это упражнение содержанием. Причем я тебе разрешаю, пожалуйста, не то содержание внутреннее и предлагаемые обстоятельства, которые я тебе продиктовал, а можешь сама под этот рисунок предлагаемые обстоятельства поменять, отказаться от моих и что-то придумать свое. Договорились? Mm -hmm. Работать будем? Да. Yeah. Спасибо. Пока-пока. Mm -hmm. Пока. Давайте.